Только новая забота от зимы у всех зверей: расчищать лес от ветвей. Ну, да ладно, что тут жить? Колесицы будут жить. В круг сороки все летают, обо всем всем сообщают. И нахохлись из ветвей поет песни соловей, от мороза хоть неважно.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 Хитрецой горят глаза, слушай, всякий зверь лесной. Я иду на водопой, и вот этот милый старец, небес посланец, говорит, кабанчик, милый, мне тут очень сиротливо. Нету у меня друзей. Пади, кушай желудеи. На меня смотрел умильно, слезы с глаз его обильно, тут закапали и вдруг... И спустил почтенный дух. Я же слушаться не смея, Перед мудростью рабея, Твердо выполнил наказ, В чем из-за...